Как вы считаете, международность бизнеса – это важно? Огромное количество людей даже не понимают, что, живя в России или в Украине или в Казахстане, они никогда не смогут с той компанией, с которой они работают, подписать человека в Европе, в Японии, в Соединенных Штатах Америки, в Канаде и в каких-то других странах. Очень многие люди даже не понимают, что это важно. Бывает так, что у вас есть родственники, у которых которые переехали куда-то за рубеж. И у этих родственников обязательно при хорошем компании обязательно находятся знакомые, активные, интересные люди. И, возможно, ваш бизнес просто взорвется в другой стране, а вы об этом здесь даже не знаете. Но вы находитесь в такой компании, в которой в другую страну компании нет просто денег зайти. Она собирается, она обещает, мы будем самыми лучшими, мы будем самыми первыми. Это говорят все. Все, кому не лень, будут самыми первыми и самыми лучшими. Но почему-то первыми и лучшими они работают только на территории какого-то города, на территории другого города уже представлен другой лидер с другой лучшей компанией. Очень важный момент в Nature Sumption, что вы можете действительно человека подключить там, в странах Прибалтики, в странах Евросоюза. В Соединенных Штатах Америки человек может позвонить, подписаться под вас, под ваш единый контракт, и вы будете здесь, в СНГ или где бы вы ни жили, получать с этого чек. Если у вас есть люди, которые живут в Японии, вы можете подписать человека, который будет развивать бизнес в Японии. Благодаря вам будет развиваться структура, покупающая баночки на японском языке, и вы будете здесь получать валюту в вашей стране, где вы живете. Это очень важный момент, когда у вас есть возможность это развивать. Если у вас нет такой возможности, вы будете ждать, пока это сделает компания. У многих компаний на это просто нет денег, у некоторых компаний нет на это интереса. Потому что многие компании понимают, что для того, чтобы зайти в страну, нужно выделить довольно большой бюджет. И если у вас будет там сеть всего лишь там в 10 тысяч долларов, то компанию невыгодно содержать бизнес в той стране, им выгоднее его не открывать. Если у вас товарооборот будет 100 тысяч долларов, компания будет работать в ноль в той стране, если у вас товарооборот будет, допустим, в 200 тысяч долларов, в миллион, тогда компании это интересно. Здесь компания интересна даже если у вас будет 500 или 1000 долларов в другой стране, потому, что она там уже открыта. Это очень важный момент, потому, что вы имеете возможность, сидя дома, через интернет, подписать людей, которые будут развивать этот бизнес в разных странах мира, и это корректная компания, которая работает согласно законодательству, и вы можете, владея сетью в разных странах мира, жить там, где вам это интересно, развивать бизнес так, как вам это интересно. Но основной момент здесь в том, что вам не придется делать львиную долю работы по созданию Легальности компании в той стране, вложению денег в сертификацию, просрочки продукта – все это компании уже сделано. Это очень важный момент, поэтому предложение Nature Sunshine стоит принимать именно сейчас. Потому что через 5 лет вы можете понять то, что в той компании, где вы сейчас работаете, вы потратили 5 лет жизни для того, чтобы понять, что этого не будет. Nature Sunshine, если вы пришли, вы это быстро создали, и все взлетит. Обратите внимание, международность – это очень важный параметр в работе с сетевой компании. Поэтому, если вам интересно строить сети за рубежом, обратитесь ко мне, напишите в личку, я расскажу в какой стране и как делать можно этот бизнес.